Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс Наджи. и сегодня мы поиграем в такую игрушку, как Майнкрафт на версии 1.8.1. И сегодня мы поиграем в мини-игру Bedwars. Скотина. М -м -м. Прям с самого начала испортим. Ну что ж, мы продолжаем. <coughs> как вы видите, я уже экипировался заново. Мы застроили суббазу, и у нас ливанули все. Как видите, мы зеленые. Да, мы зеленые. Но это нам ничего не дало. Потому что мы зеленые. У нас всего три человека. Это немного печально. <coughs> так, мы берем вот это. Берем еще семь сундучков. Нет, не таких. Таких. Как всегда, какой-то спам вылез. Вот это все сейчас мы заделаем. Будет все чики -пуки. Ус, ус, ус, ус. Самое сложное так это заделать эту кровать так, чтобы не добирались полтора часа. Самое сложное. Почему? Почему долго на нашем добирался враг? Кстати, кстати, как я вижу, желтых не уничтожили. Красный пока самые, самая такая у нас проблема. Ну ничего, сейчас эта проблема. К нам поди пойдет, пойдет трашить и не сможет этого сделать. И потом и синие, и мы пойдем вместе на них трашить. Скорее всего. Это я в этом не совсем уверен. Так, давайте немного подзаделаем. Вот Значит так, давайте вот так. Так, так, так, так, так. Так, говорю. Так, так, так, так. Упс, упс. Значит, Так, так, так, никто не идет к нам еще. Так, мне надо побольше железа, побольше бронза, короче, побольше всего. И когда я задигую кровать, а это будет не скоро, мы уже пойдем за золото. Так, мы вполне еще можем затащить. Хотя, те... мало шансов, да. Очень-очень мало шансов, хоть, наверное, я всю игру буду. Потому что у нас мало-мало-мало-мало-мало-мальских шансов. <coughs> Немножко грусил. Ничего. Я дурак. я идём, дурак. Зачем я купил пещенек? Хотя, кстати, нет, я знаю, для чего я купил пещенек. Для этого, блин, зараза. Ладно. бьем. Делаем вот так. Вот так. Дальше просто делаем вот так. Не будем делать перегородку, а то брак сюда пойдет. А мы его скинуть не сможем просто-напросто. Ага, да, просто. угу, вот, закончился песчаник. Скинем за железом. Хотя мне железо, в принципе, пока не надо. Так, берем это. Достаточно напряженная сейчас будет игра, потому что я уже 4 раза угадался проживаться к центру. Я все закончилось неудачей. Все из-за того, что я не обращаю внимания на луков. У меня был нормальный, хороший лук. Вот этот лук у меня был. А я его взял по серию. Ну, типичный Никита чего. Чего сказать. Типичный я. Так, дальше застраиваем. Так, давайте вот наверху немного. Так, вот тут надо бы подзастроить немного. Сюда сундук, сюда, сюда, сюда. Все, сундуки кончились, надо идти за железом. Мне надо как Вот 4 железа, мне пока хватит. И 5 даже. Тоже лучше. Вот, мне бы сейчас, ну, хотя бы стак, хотя бы так Бронзы. Это будет уже что-то. Так, вот еще один блок купим. На этой карте, как я, я думаю, вы посмотрите скоро терросера именно в Бедларсе. Именно терросера, потому что эту тактику я взял у него. Так что не надо говорить, фу, плагиат, я признаю. Я взял ее у Терсера, которого я недавно посмотрел, и решил сыграть. И вот мне чисто повезло то, что я вот на этой карте оказался. А тут на этом сервере нету выбора карт никаких, нет. Тут такого нет. Я был бы рад, если было, потому что я бы всегда играю на одной карте. Моей любимой, на которой я всегда выигрываю. Один даже два. Так, дальше, что куда? Так, так, так. Так. Привет-привет. О, кстати, у меня 7 железа. Это хорошо. Мне кто-то кинул железо. Мне бы кто-нибудь кинул золото, хотя бы на меч. Это было бы лучше гораздо. Так и да, можно еще вот так сделать. Даже не можно, а нужно. Так. Берем, значит, и делаем вот так. Посмотрим в первую очередь тут. И вот так еще раз. Так, берем. Результаты пока есть. моей защиты. Ну, пока можно еще не радоваться этому. Потому что, как понимаете, это все может оказываться сейчас бесполезно. И какой-нибудь конец какой вот сейчас придет с динамитом. Или, подождите, так, посмотрим, тут есть динамит. Так, лестница, паутина, зажигалка. Фу, чувак, спасибо, сколько ты мне? 10 золота. Спасибо. Немного тебе благодарен, просто... Чувак пошел, взял и ушел. Просто, просто молодец. Вот. Я не знаю, как это сказать. Ему. Наверное, давайте вот купим вот этот сундук. Поставим его где-нибудь. Вот тут. Сейчас мы его здесь спрячем как следует. Вот так. Все, его здесь никто не увидит. И положим сюда золото. Хотя можно было взять обычный сундук, но вы же знаете я. <смех> Нет, вы еще не знаете. Скорее всего, у меня первый раз вообще смотрите мой батдарс. Хотя я играл в него достаточно много. Вот 9 этого. Так, вот эту фигню упустим. И, и мне надо так сделать. Э -э, вот так. Да. Следующие сундуки выйти, ячейки запихать. Все, теперь у меня не будет проблем. Все, мы... Все, появился очень хороший шанс. Просто так давайте подстреливаем наших врагов. Синих. А сейчас у меня будет проблема лишь э, с железом. Господи, конечно, я немного вахала... Да, вахала... Вахала... Так, давайте, во-первых, укрепим вот этот вход и впихнем в эти ячейки сундуки. Еще раз повторяюсь, то, что я взял эту тактику у Трассера. Достаточно хороший будет Варсер, но у, Аид... Фу, у Аид. Аид просто немного получше будет. Наверное, ну, мы все уже смотрели Аида, ну а если нет, ссылочка будет в описании. Господи, достаточно долго я уже застраивал кровать, так все таки я боюсь, что этого будет мало. Ну, давайте, наверное... Ну ладно, еще позастраиваем. Так, вот сюда. Так, берём другим штуки берем значит где-нибудь на вот так дурняк так значит так впихиваем в остатки так теперь берем все это за о о я там пропустил оказывается застраиваем значит опять даже не ожидал такого поворота событий. Блин, я один остался. Да ладно. У нас ливают все... А, стоп, стоп. Это синие ливают. О, я уж испугался. Господи, привык играть за синих называется. Немного уже привык, кстати. Кстати, можно... Да, наверное, давайте. Я три железа сюда скину. Хотя у меня много уже не надо. Кстати, интересно, кто-нибудь золото разобрал? О, халяну сундук. Нет, еще никто золото не забрал. Кстати, я могу кирку хорошую себе купить, наконец-то. Давайте не будем, так скажем, жмотничать теперь. На, Так скажем, команде. Кстати, по-моему... Нет, это наш. Это вроде наш. Где-то наш. Вроде наш. Так, да, из зеленых это наш. Какая сволоча? Красиво моего бьет, а ну-ка сюда иди. Это просто вот. Так, он походу там где-то. Так, желтых нету. синих тоже сейчас все поливают. Это будет достаточно хорошо. Это просто наисчастливейший момент. Когда остается две команды и остается лишь маленький такой остаточек от команд плюс у них тоже не полная команда так что тут ничего так скажем ну, как это сказать там а было. так господи я уже наверное так откуда здесь бронуться вот такой вопрос Ой, господи, ну как знала. Слава богу, это у нас хороший кирка. Так бы сама. Так что как как как как. Серьезно, не могу. Ну ладно, окей, давайте еще подстраиваем. Блин, сразу. Господи, господи, господи. Так и и еще, наверное, найти вот с этой стороны немного надо будет А то только с этой десатой. Да, я так и сделаю, наверное. Сейчас вот уберу этот сундук. Оставлю в другое место. Здесь, я думаю, уже вполне хватит застраивать. Так. Так, мне надо немного. Ну да. Вол. Ха-ха, вол. Так, давайте чисто для, так скажем, для красоты, что ли, вот так поставим что они не нужны. Оп. Так знаете, мне 22 сундука, это будет много. Так что давайте просто возьмем положим один сюда. Господи, у меня уже бронзы больше стака, так что давайте просто вот так ее кинем. И вот эту фигню тоже сразу кинем. Так, берем значит сундук. Для штучек, хотя еще три штуки а дальше. Так, надо поторопиться, я хочу быстрее на центр. Так, куда я иду, нафиг. Пумс, а, пумс. Скажу пумс. Бум. Наверное, у вас достанет сейчас моё пум пум Все Ничего. Наверное, вот этот сундук был немного лишний вообще доступа не будет. Вот так вот. А -а -а -а. Вот сюда. Конечно, я бы сюда сейчас пихну сундучок. Так, еще немного эндерника надо. Все, надо уже сейчас эндроником просто так закупаться. Потому что я сейчас собираюсь, у меня есть такой хитрый умный план. Очень хитрый умный. Прям хитрый умней некуда берем два сундука, значит. Ставим один сюда. Андрюняк наверх. Так что сюда никак нельзя поставить. Ну, ладно. Ладно. Значит так. Что я делаю? Я беру отсюда, ставлю сундук. Сюда. Андрюняк. О! Так я как... А, первого. Ну ладно, пускай будет хотя бы первого. Уже что-то ну вообще я сейчас хочу. О, у меня уже есть 9 железа. Даже больше, чем не надо. Значит. Оп-оп. Все, это все, что мне надо. А, стоп. Стоп. Хотя хилка мне не нужна. Я редко пользуюсь. Я пользуюсь только вот этим. Часто. И давайте купим обыкновенных блоков. На сервере я играю не на том же что ТРСР. Я не смог просто взять и подключиться. И теперь я хочу сделать так. Не получится, пока не получится. Надо зайти в сет нашего жителя, зайти в специальные, сделать так и давайте купим зажигалку. А здесь мы возьмем, сделаем вот так, пока хилку уберем. Зачем зажигалка, чтобы если кто идет, поделать раз? Куда она сразу потухнет, но зато я его подожгу. Это уже плюс зажигалки. Нам идет какой-то придурок. Как я вижу, он настроен немного враждебным. Даже не немного а враждебным. Так, я иду к нему. Знаете, я немного побоюсь. На такой маленькой дорожке идти. Так что давайте... Уйди. Да, Может быть, да, да, да, давай. давай. Ау! Щит-мощит! Щит. Зараза! Я немного побаиваюсь даже. Да уйди ты, нафиг. Сае. Вот так. Да уйди ты. Так. Поисть надо. Блин, меня убили чёрт что вас гадов Ладно, у меня был цены только лук но это немного обидно уже но ничего не впервые умирать мне хоть я долго удержался только потому что я страдал сегодня, сидя на базе но ничего сейчас мы просто чуть-чуть позакупимся и пойдем на центр собственно для того чтобы купить себе снова лук так значит берем Покупаю вот такую кирку. Если вдруг я заражиться захочу. Так, и мне... И, кстати, просрал два Двазиль Двизиль как раз просрал. Господи, это немного обидно. Так, этого мне должно хватить. Давайте вот это положим. возьмем. Да, возьму это. И что мне надо? Железо, кроме как... желез скорость. Так, больше ничего получается. А, точняк. Я же хотела сделать такую вещь, как... Вот, собственно, давайте возьмем больше этого и возьмем на него специальные и возьмем паутину. Естественно, не одну, возьмем а больше, больше. 5 штук, я думаю, нам ну хватит, наверное. И теперь давайте просто возьмем и вот тут сейчас просто место одного индораника поставим паутину. Вот такая у него за палянку будет сейчас. Так, давайте еще вот тут поставим одну паутину вместо сундука уже. Просто так надавим. Там паутины. Как сразу, я сразу не думал, что вот такого. мне. Все, спасибо. А, значит, вот так. Значит, давайте еще немного. Вот туда. Вот да. а, Значит, так. А, нет, стоп. стоп, стоп. Еще Вот так. Вот так вот так все ну, все все заодно себе один сделал. так, сейчас вот так делаю все ну еще одну паутину я, наверное, поставлю а, себе я Точняк, у меня же еще один план есть но он немного по он не будет так, да, значит, берем, заходим специально специальный хотя мне этого немало будет берем лестницы так, железо, да здесь одно железо Умная, конечно. Просто в край умная. Эта серия, наверное, достаточно долго длится будет. Все. Берем. И строимся вот где-то вот, не знаю, вот отсюда, вот до синих. Оттуда мы уже пойдем к центру. Немного так, скажем, отстроимся вот так. Надо идти вот так. И снова продолжит так строиться. Конечно, я знаю, что это не совсем удобный путь. Что? Как? Как? Как? Еще раз как? Ну, слава богу, мы складим ресурсы. А, так. А, вот так, вот, так значит. Так, настроим. Остались мы и красные. Ну, мы, наверное, проиграем все-таки. Все-таки вы понимаете, почему. Потому что у нас меньше. У них есть доступ к центру. Ну, и у нас, как я вижу, нас уже обстреливают. Что очень плохо. Давайте возьмем вот так. Еще вот так. Еще. Так, чувак, ну ты затащил, конечно, это я понял. Давайте вот так пойдем. Немного так... Вау! Ай! Зараза! Есть ничего, Господи, конечно, я затащил этого пацана, И так бы нас победили, как я понимаю сейчас. А, точно. Еды, еды, ну, господи. Так, беру вот это. И сколько там стоит стекло в блоках? 15 Ой, я не только купил. Лах. Окей, ну света это камень, ну света это камень, он не сильно нужен, но... Ладно, поставлю его вот так. Еще вот так. Красиво. Но сейчас не в красоте дело. Так, быстро, быстро, быстро, быстро. Надо быстрее осу осу осуществить... Фу. Осуществить... наш хитроумный план. Все из-за глюка. Хорошо, все из-за глюка. Как вы понимаете глюка-глюка. Так, ну, эту броню я положу сюда. Чего я не купил? Чего я не купил? Вот. Чего я не купил? Или скорости, конечно. Драк. Драк-драк-драк-драк. С чего вы это не слышал? Я знаю, что это было странно. -па -па. Что здесь делать, бог Кстати, по-моему, можно вот так сделать. Можно немного вот так сделать. Да. Так определенно можно сделать. Ладно. Что ж, мы идем сейчас к синим. А к нам, как я вижу, лезет красный. Который нам тут нафиг не нужен. Если у меня сейчас видит с нашего пути, у меня легко скинет. Так, давайте, кстати, вот это вот. Ну. Вот это. О господи, я вот так хотел. Железный блок мне нужен для другого. Я хочу просто. Давайте здесь сделаем площадку. Так. Площадка. И вот так. И зачем я скидывал, скажи. А доводимся по иной системе Продвигается потихоньку как мы понимаем Пока лестница не закончится Точнее, как вы понимаете Пока лестница не закончится Я буду подниматься вверх По два блока Господи ну да. Ау Господи, опять Лестницы. Я надеюсь, красный там не гуляют. И как мы видим. О, мы захватили немного вперед. Осталось 7 блоков. 5 уже. Три. Один. Все. Еще на один блок не вверх. Ну, привет, привет поднимается. подымается. Вот так. Так, смотрим. Надо вот так. Ой, немного кусано. Тюжики. Так, смотрим. Тут у меня будет стеклянная база. Значит, раз, два. Уйди отсюда, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди. Вот такое вот окошко у нас будет. Вот так, снова окно. Вот так. Этот пускай застраивай, чтобы нас не убили. Так, я вот сюда. Так, что-то паутина взял. Не взял, какой он молодец. Так ты иди, а я сейчас, что я могу сейчас не рисковать. Гарно смотрится. Ты не надо глупая, лучше вот так делать, как часто делают. Так, так, так. О, господи, нет, стоп, уйди. Я сказал уйди. Так мы делаем немного вот идек. Мне надо купить две паутины. Почему две? Чтобы я поставил одну вот сюда. Чтобы можно было нормально спрыгивать.